Утренняя медитация на каждый день. Магия солнца. Здравствуйте. Каждое утро мы просыпаемся, и наша жизнь как будто заново началась. Каждое утро — это новая жизнь. К сожалению, люди так устроены, что они не умеют ценить эту жизнь. Психофизиологически так устроен человек, что ему дано очень много силы, которую человек не знает, как использовать и вообще где ее взять. Поэтому я Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт. Покажу вам, как с помощью фокуса внимания обращаться к себе, своему внутреннему стержню, своей внутренней силе, своему внутреннему мудрецу соединяться с тем, что у нас есть, для того, чтобы набираться энергии на весь день, для того, чтобы каждый ваш день был мощным, эффективным, радостным, наполненным. И неважно, в каком состоянии находитесь вы сейчас, возможно, у вас какая-то грусть, Какая-то печаль, может быть, какие-то временные неудачи. Именно в этот период, когда мы переключаем свой фокус внимания на том, что у нас есть, мы включаем ту невероятную силу, которая может дать нам на весь день решение всех задач. Это магия Солнца. Солнцу трудно, бывает очень часто. И вы знаете, что наука доказывает и показывает, как Солнцу порой бывает трудно пробиться через разные там катаклизмы, которые происходят межпланетами. Но Солнце все равно светит, даже если тучи оно все равно освещает. Именно поэтому мы сегодня с вами будем брать энергию Солнца, которая есть в изобилии всегда. Ваша задача сесть ровно. Вы можете лежать. Лежа еще лучше можно получить в состоянии транса. Но, как правило, мы засыпаем. Если у вас есть время, у вас выходной день, и вы можете уснуть после транс-медитации или во время транс-медитации. Это хорошо. А когда вы идете на работу, на встречу, на какие-то у вас есть... Дела расписаны. Тогда вам нужно обязательно встать, сесть удобно, обязательно выстроить свое тело таким образом, чтобы не было перекрещены руки и ноги, открытые ладони. Желательно, чтобы вам никто не мешал, не отвлекал. Вам на это потребуется каждый день 10, максимум 15 минут. Когда вы находитесь на природе, отдыхаете на берегу моря, в горах, это просто чудесное время для того, чтобы вдохнуть солнце, взять эту энергию, соединиться с миром и наполниться той силой, которая есть у каждого из нас. Сделайте несколько вдохов, глубоких и спокойных. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Глаза вы можете призакрыть. Акцент и фокус внимания на дыхание и на тело. И следуйте за моим голосом, и я проведу вас в ваш мир удивительного, созидающего, прекрасного энергетического состояния, которое в течение дня вам даст решение всех ваших насущных задач легко и наилучшим образом. Вдох, выдох. Пропускайте через макушку вот тот свет, который вы можете видеть вокруг себя. А можете представить, неважно, ваш фокус внимания на том свете от солнца, который идет на вас со всех сторон. Вы наполняетесь этим светом, когда дышите, пропускаете поток света через все тело, и ощущаете, как проходит оно по макушке волос, как проходит по лицу, мягко спускается эта приятная, теплая, любящая вас энергия, как приятная паутинка касается вашего тела, как будто кто-то перышком с любовью вас трогает. Вы ощущаете с каждым вдохом и выдохом движение солнечной энергии через ваше тело. А теперь ваш фокус внимания на том, что вы сидите или лежите. Какой это предмет? Это стол, это диван, это кровать. Это земля, трава, горы. Вот за это, именно за этот предмет вам сейчас полезно отправить благодарность. Кто-то сделал с любовью этот стул, эту кровать, это одеяло. И мысленно отправьте, пожалуйста, благодарность и любовь этим людям. Если это трава, значит небу, солнцу, дождю. Людям, которые вырастили, возможно, эту траву, ухаживают за ней. Вспомните, кому вы еще благодарны за то, что вы сегодня проснулись. Можете взять в руки, представить себе это солнышко на ладошку, и медленно, вдыхая, прикладывая его в грудной клетке, наполняйте себя этим светом. Соединитесь с радостью Вселенной. Соединитесь с той силой, любовью, которая сейчас проходит через вас. Вы мысленно можете взять это Солнце, вы можете сейчас, возможно, у кого-то есть возможность смотреть, как входит Солнце, оно входит, и вы можете его визуально, с помощью ладоней, сфокусироваться только на том, что вы видите, помните, мы делаем иногда фотографии, когда находимся в этих местах восхода или захода Солнца, да? Так вот, на самом деле мы находимся рядом с магией, и только тогда, когда вы берете это, это солнце и фокусируетесь на том, чтобы встроить в себя с благодарностью за этот момент, за это солнце, за эту землю, за этот воздух, которым вы дышите, за то, что вы, возможно, выздоравливаете, возможно, вы здоровы и благодарите себя за это здоровье и знаете, с чем сравнить нездоровье. Возможно, у вас и так все хорошо, и вы благодарны за это. И наполняясь солнцем, наполняясь этой энергией света, вы дышите и полностью погружаетесь в это дыхание солнечной энергии. И когда вы сидите в каком-то месте, вы дышите только светом, вы даже не представляете, какую магическую силу вы всегда себя простраиваете. Вы соединяете себя с энергией космоса через Солнце и энергией Земли. Потому что каждый из нас является проводником. И именно сейчас вы делаете это соединение, исцеляетесь, набираетесь любви, соединяетесь с пространством великого, мощного вселенского разума. Потому что каждый из нас является маленькой частичкой этого вселенского разума. Мы часто много думаем, тревожимся, суетимся, и поэтому находиться в таких состояниях время от времени, соединяться с собой, соединяться с энергиями света, солнца, земли, воды, сфокусированно пропускать через себя и обязательно благодарить. Благодарить искренно, неистово, так, чтобы слезы выходили, в таком вот в хорошем смысле, потому что когда мы благодарим автоматически, это не работает. А благодарность это то, что дает каждому человеку присоединиться к вселенской силе благодарности. Именно поэтому этот человек становится мощным мощным, как физически, так и духовно. Пользоваться тем, что дает нам природа, это мудро, грамотно. Пользоваться тем, что у нас есть мозг, ретикулярная формация, есть участки мозга, Нейронные сети, связи, которые воспринимают то, о чем вы думаете, то, как вы благодарите, является мощной соединяющей и созидающей силой. Для этого вам нужно времени совсем мало, чтобы войти в это состояние мощного соединения с собой и с вселенскими силами. Именно поэтому... Прошу вас, сейчас зафиксируйте состояние в уме, в теле и, главное, в позвоночнике. Представьте себе образ, который будет вас всегда соединять. Даже когда вы не сможете войти, у вас не будет такой возможности. Вы сможете себе воспроизвести этот якорь и автоматически будете входить в это огромное, сильное, божественное, благодатное состояние. Вы можете сделать себе пометочку, ущипнуть себя за палец, прижать себе за кисть, за кончик носа, за мочку уха. За что угодно, где угодно, вы пометьте себе на пике эмоционального состояния связи с благодарностью себя и с солнцем, с этой энергией. Зафиксируйте на самом пиковом состоянии, на уровне максимума. И теперь спокойно снова дышите. И теперь спокойно снова вдыхайте солнце. И теперь улыбайтесь. Можете открыть глаза, оглядеться вокруг, и посмотрите каждый предмет, который вы видите, что вас окружает. Остановите свой взгляд на этих предметах и поблагодарите за то, что это есть. А теперь снова сверните это состояние и снова закрепите это в якоре, который вы себе только что создали. Мощное состояние вижу, слышу, ощущаю через тело. Это психофизиологический якорь, который вы сможете всегда воспроизвести, даже когда не сможете удалиться и сделать этот транс. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Вдох и выдох. Прочувствуйте еще раз движение энергии и силы, соединение Солнца в вашего тела и вселенского разума. Еще раз вдох и выдох. Открывайте глаза и возвращайтесь здесь и сейчас. И пусть этот день все сбудется наилучшим. Образом Надежда Новосельская, психотерапевт.